Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. То, что я сегодня обнаружил, повергнет тебя в шок. Как сказал Бенни Джонсон, ведущий популярного шоу «Бенни Шоу» и известный журналист в США, это наверняка станет самым большим скандалом во всем мире на данный момент. Мало что сможет это переплюнуть. Конечно, многие моменты в этих событиях будут для меня неприятны, и для многих остальных людей тоже. Я это прекрасно понимаю, но таковы факты. И иногда приходится принимать то, чего принимать не хочешь. А в этом году мне пришлось принять многое. Я тебе советую обязательно сесть, запастись ромашковым чаем и поставить лайк like под это видео. Давай наберем, как обычно, 3000 лайков. Прямо сейчас ты можешь помочь распространить это видео в своих социальных сетях. Это очень важно. Это расследование должен увидеть каждый, абсолютно каждый человек в любой стране. Я очень прошу, не превращай комментарии под видеороликом в политическую ругань. Я делаю это видео совсем не для этого, а для того, чтобы раскрыть самую крупную коррупционную схему 2022 года. И схема эта крайне грязная, потому что построена на крови моих земляков и на горе моей страны. И начинаем мы с небольшой предыстории своему астрономическому взлету на позицию третьей крупнейшей биржи в мире, FTX обязана в том числе и рекламе в большом спорте. Помнишь, например, как в Майами переименовали American Airlines Arena в FTX Arena? Все это происходило в рамках масштабного пиара этой криптовалютной биржи. Что ж, это дало свои плоды. Уже в 2022 году FTX была одной из самых крупных криптовалютных бирж. Но затем случился ее коллапс совсем недавно, и генеральный директор биржи потерял все свое состояние за несколько дней. А сама биржа была вынуждена объявить банкротство. Это событие стало одним из самых больших и быстрых крахов состояния одного человека. А теперь я хочу перейти к тому контенту, который шокирует весь этот мир. Я очень надеюсь, что со мной после этого видео ничего не случится. Все-таки я трогаю очень опасную тему, но я просто не мог пройти мимо этого. Недавно я прочитал статью от 11 ноября 2022 года на MarketWatch. Она называется «Кто такой Сэм Фрид? Генеральный директор FTX, который потерял миллиарды в криптовалюте?» В ней я нашел один интереснейший факт. SBF, так называет генерального директора FTX в криптомире, в 2020 году, оказывается, выделил более 5 миллионов долларов Джо Байдену и его политическим силам во время президентской кампании 2020 года. Кроме этого, он пообещал Джо Байдену выделить рекордные 1 миллиард долларов на следующих выборах 2024 года. Хм, подумал я, с чего бы это, и решил копать дальше. На сайте freebeacon.com 11 ноября 2022 года вышла интереснейшая статья. Криптомиллиардер SBF ошивался в Белом доме всего полгода назад. Мне стало еще интереснее. И на сайте Белого дома я нашел список посетителей. По имени Сэм Брэнкман Манфрид я нашел его в этом списке. Оказывается, генеральный директор FTX посещал Белый дом 21-22 апреля 2022 года. С кем же он там встречался? С неким Стивом, либо же Стивеном. В этом же списке я обнаружил его фамилию. Рикетти. Кроме этого, я нашел и дату посещения Белого дома этим человеком 21-22 апреля 2022 года. Именно в этот день генеральный директор биржи FTX также посещал Белый дом. Кто такой Рикетти Стивен? Это политический помощник Джо Байдена с 2021 года. Именно с ним встречался SBF. А уже в мае 2022 года, спустя неделю после этого, демократы запустили фонд, который называется «Защити наше будущее». В этот фонд криптовалютная биржа FTX в лице Сэма инвестировала 23 миллиона долларов. Официальная задача акции – защитить мир от потенциальной новой пандемии, но есть кое-что, что заставляет в этом усомниться. Вся эта история проходила перед выборами в США, и демократам важно было удержаться при власти. Кроме этого, оказалось, что после этой встречи 22 апреля криптобиржа FTX внезапно стала крупнейшим финансовым донором демократов США. На сайте Open Secrets мы можем увидеть крупнейших спонсоров выборов США, которые прошли в ноябре. На первом месте, конечно же, фонд Сороса, который инвестировали в демократов 129 миллиардов долларов. Биржа FTX находится на третьем месте. Но если мы отсортируем по количеству инвестиций именно демократам, то увидим, что FTX находится на втором месте, сумма 45 миллиардов долларов. Пожертвования FTX демократам уступили лишь фонду Сороса и составили 45 миллиардов долларов. Безумные деньги. Если ты думаешь, что Сэм Бэнкман Фрид связался с демократами только в 2020 году, ты ошибаешься. Так, например, его мать, профессор университета Стэнфорд, Барбара Фрид, еще в 2018 году создает фонд под названием Mind the Gap. Через него демократы получили почти 20 миллионов долларов. Mind the Gap была не публичной компанией, и о ней мало что знали, но зато она была связана с достаточно известными людьми. Например, Дастин Московиц, Эрик Шмидт, Рон Конвей и другие. Кто все эти люди, мне стало интересно, поэтому я начал про них гуглить. Дастин Московиц оказался одним из создателей Фейсбука, которого мало кто знает из-за Цукерберга. Но что нам интересно, это то, что в 2016 году вместе со своей женой он создает фонд Good Ventures. И какая неожиданность, жертвует еще несколько десятков миллионов долларов демократам на выборах. Кто такой Рон Конвей? Это американский капиталист и инвестор. И в 2018 году что он сделал, как ты думаешь? Тратит миллион своих долларов, а также привлекает миллионы долларов инвестиций для поддержки демократов на выборах. И, наконец, Эрик Шмидт, миллиардер из Google, оказывается сильный лоббист в правительственных администрациях. И угадай что? Его отношения с влиятельными демократами продолжаются уже десятки лет и начинаются 90-ми годами. Также в 2016 году он поддерживал финансово представителя демократов Хиллари Клинтон. Ну а в 2022 году при Байдене его связи с правительством как никогда сильны. Так что связи криптовалютной биржи FTX и ее директора с демократами имеют достаточно глубокие корни, как ты видишь. FTX насквозь пропитана демократической партией США, она и есть продуктом демократической партии Соединенных Штатов. Теперь, когда мы в этом разобрались, начинается самое интересное, ужасное и шокирующее. Даже, можно сказать, отвратительное с точки зрения человеческой морали, да и самой человечности. Итак, 22 апреля 2022 года генеральный директор FTX встречается с демократами в Белом доме. 14 мая 2022 года вместе они создали тот самый фонд «Защити наше будущее». И, наконец, 15 мая 2022 года, буквально спустя сутки после создания этого фонда, мы видим новость. Украина заключает партнерство с FTX, чтобы запустить новую платформу, с помощью которой любой желающий из любой точки мира мог бы пожертвовать криптовалюту украинской армии и украинским гражданам даже украинским животным из зоопарков инициатива носила название aid for ukraine то есть помощь украине aid for ukraine писал коиндекс тогда это платформа которая поддерживается крипто биржей ftx стейкинговой платформой Everstake и украинской биржей куна она направит всю пожертвованную криптовалюту в национальный банк украины в отчете платформы Overstake было написано следующее. Платформа помощи Украине сотрудничает с криптовалютной биржей FTX, которая конвертирует полученную криптовалюту в фиат и отправляет ее сразу же в Национальный банк Украины. Это первый в истории случай, когда криптовалютная биржа напрямую сотрудничает с государственным финансовым учреждением, чтобы обеспечить канал для пожертвований в криптовалюте со всего мира. Кстати, сейчас их сайт уже не открывается. На самом деле я помню эту новость. И когда... Когда я увидел ее впервые, она мне показалась весьма позитивной. То есть Украина получает помощь, криптовалюта показывает, на что она способна во время войны, криптобиржа получает пиар и приток новых пользователей, ведь она впервые в истории сотрудничает с Национальным банком целой страны. Казалось бы, одни плюсы. Также директор американского отделения FTX дал тогда интервью, в котором сказал, в начале конфликта в Украине FTX почувствовала необходимость оказать любую возможную помощь. Работая напрямую с правительством Украины, мы дали возможность Национальному банку Украины предоставлять помощь и ресурсы украинцам, которые страдают от этого конфликта. В то же время Международный экономический форум даже добавил FTX на свой сайт отдельной вкладкой за все его труды с оказанием помощи Украине. Как видно вот на этом скриншоте, веб-архива. Правда, сейчас они почему-то убрали эту вкладку. Почему? Да потому что после краха FTX не только Всемирный экономический форум, но и другие пытаются стереть все свои связи с FTX. Однако интернет помнит все, поэтому на этом канале я и раскрываю все их подлые секреты. Но на этом все не заканчивается. Платформа по привлечению добровольных криптопожертвований для помощи Украине собрала многие миллиарды долларов, и все они куда-то делись. Используя криптовалютную биржу FTX, демократы отмывали десятки миллиардов долларов военной помощи через Украину. Алекс Беренсон, репортер New York Times, у себя в Твиттере попросил. «Найдите мне еще одного репортера, который разбирается в финансовых махинациях и не боится вести громкие и опасные расследования, особенно расследования, которые могут сделать демократам очень больно». Ему ответили следующим образом. На этом этапе кажется, что десятки миллиардов американской помощи Украине, которые должны были быть использованы в борьбе с российским вторжением и которые отправлялись через платформу, поддерживаемую FTX, на самом деле не выводились в Украине, а возвращались к демократам через FTX. И теперь, похоже, все эти деньги, как описано в заявке на банкротство FTX, просто-напросто исчезли. Да, ты правильно понял, вместо использования военной помощи она инвертировалась обратно в FTX и затем исчезала. Также оказалось, что генеральный директор FTX был вторым по размеру донором демократов. Его обогнал только сам Сорос. То есть военная помощь, за которую голосовали демократы, я подчеркиваю, за которую голосовали демократы, отправлялась в Украину через FTX и возвращалась через FTX. Обратно демократам, которые за эту же военную помощь голосовали. Это очевидная криминальная схема, которая грубо нарушает выборы в США. Так что коллапс FTX связан не только со всеми остальными событиями, но и с тем, что выборы в США закончились, а демократы получили все деньги от генерального директора FTX. И прямо сейчас стоит вопрос, а будет ли преследоваться Сэм Бэнкман Фрид, как в свое время Берни Медов, или же демократы посчитают, что утечка этой махинации на публику будет для них смерти подобна. Ведь это, пожалуй, самый громкий коррупционный скандал последних лет, замешанный на войне в Украине и на выборах в США. Даже больше не просто коррупционный скандал, а кровавый скандал. FTX, пишет репортер и ведущий Бенни Джонсон, оказалась большой схемой по отмыванию денег. Миллионы долларов были потрачены на переизбрание демократов на этих выборах. Это должен быть самый большой скандал в мире прямо сейчас. Украинское же правительство в лице Алекса Борникова, министра цифровой трансформации Украины, отрицает это. Но тогда есть два вопроса. Почему просто не показать историю финансовых транзакций? И также второй вопрос. А куда делись от 1 до 2 миллиардов долларов, которые просто-напросто исчезли в неизвестном направлении? Ведь из-за чет... Ведь из отчета TheBlaze.com видно, что до 2 миллиардов долларов исчезло после того, как SBF перевел средства клиентов из FTX на свою торговую компанию. Журналистка Миранда Дивайн также задавала эти вопросы в своем недавнем интервью со своим разбором ситуации на Fox News. Я не буду показывать его полностью, но переведу самый важный с моей точки зрения момент. Как ты видишь, генеральный директор FTX был связан со многими грязными вещами, включая Украину. Я уверен, когда мы увидим больше деталей насчет банкротства, мы узнаем больше. Но даже так министру цифровой трансформации Украины не стоит просто отмахиваться от вопросов, называя их конспирологическими теориями. Ну да, возможно, все не так фатально. И не все эти 45 миллиардов долларов были отмыты через Украину с помощью FTX с демократами. Но опять же вопрос, а куда делись от 1 до 2 миллиардов долларов? Это ведь тоже огромные деньги, а их нигде нет. Даже ни одного упоминания в заявке на банкротство. Не обратно ли демократам эти деньги уехали? На этом все, надеюсь, видео было интересным. Если это так, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Я очень старался копаться во всей этой информации, и это было совсем непросто, поэтому твоя поддержка будет весьма кстати. Большое спасибо за нее. Ну а меня зовут Богатейший Ди, как обычно. Увидимся в новых видео. До скорого.